Привет! Стоим в пробке! Привет. Мы поехали в торговый центр Хотим подстричь Диму Весна на дворе Скоро надо будет снимать шапки Дима сегодня прогулял в садик Сказал, я хочу погулять Вот мы ему устроили прогулку Поехали? Погнали! Погнали, ну погнали! Сегодня солнечный денек Наш торговый центр Не забудьте поставить пальчик вверх Ну что, нам сказали подождать 15 минут и пойдем стричься. Дим, покажи, что тебе надо подстричься. Дима, сними шапку. Ой, какой лособой. Еще зеленка после ветрянки осталась. Ай-ай-ай. Надо сбрить все. Дима, как всегда, игрушки нашел. Дима, Дима подожди, подожди, давайте вот так сделаем. Лево. Какая тебе нравится? Черная, матовая один. молодец. Покажи, что тебе дали там парикмахер Ух ты!